Садовая мебель от производителя. Фабрика интерьерной ковки предлагает скамейки, лавки, кресла, столы или готовые комплекты, а также кресла-качалки. Лавки без спинок, разборные и стационарные модели. Сиденья изготовлены из дерева, сосны или композитного материала ДПК. Скамейки для размещения нескольких человек. Деревянное сиденье и спинка имеют комфортную форму для отдыха каркас металлический с деревянными завитками, кресла по дизайну схожи со скамейками, лавками и столами для удобства работы с оптовыми покупателями подготовлены готовые комплект разной комплектации, ажурные кресла-качалки с декоративными перилами, устойчивые подходят для размещения на ровной поверхности, кованые столы с деревянной или стеклянной столешницей для установки на улице, летней кухни, разборные и стационарные варианты на устойчивых кованых основаниях Садовый мебель на сайте фабрикаковки.ру.